Суворов, да, попали в жопу дню. От я хвалю, любителям бухбель льгума можно назвать, я хвали. Вот, яхва, хвала, я, последние буквы алфавита Хвостун, хвостатый, хвост, маша, собакой машет, да Слово собака связано со словами яблоко на блюдце, язык, колобок Ну тут исследование проводил уважаемый Серёга, блин, это что пипец, да Вот, поэтому опять же, но ну здорово, что там образы эти самые проникают Почему нам все время даже заставили, блин, все интернет эти самые обязательно через собаку Почему через собаку? Вдумайтесь. Ну, если дойдем, поясню, почему. Или давайте прямо сейчас... А, ну тут дальше будет, опять же, Суворов. Э, глубоко копает, да, как в этом самом... Э, в этом... В каком этом фильме, да, было? В книге в какой-то? Глубоко копает. Ну, ладно. Помню, а, сейчас. это что это? Театрализованная постановка, на которую попали... Астаб Бендер и этот, да? Киса. И Киса Воробьянинов, да. Суровый Суворов. Пессимисты на кладбищах видят кресты. Оптимисты видят плюсы. А реалисты в этом видят только минус. Пессимисты обрезанные от образов. Любители каятся закаяно через Я хвалю, поставившие на себе крест. Оптимисты, любители смотреть на плюс в оптическом прицеле реалист видит минус расставленные мины образ кирпича ну, тоже интересно этот самый Серега ну просто супер долго если вот те образы которые набросал ты в этом да это мы блин э один твой коммент будем два часа линейного времени разбирать поэтому вот это вот набрасываем обращайте внимание в общем супер умница да, ты молочина неописуемо просто Суворов, суровый Суворов, да, кино, индустрия, дуальность, ду два на таджиксам, на, пе, на фарси, вторые, три, это, наверное, их любимая троица. Вот, ну тут это опять же связано, по-разному можно рассуждать, до 1950 какого-то года было ж три стороны света, да, поэтому вот эти сказки нам рассказывать про это, когда там Христа распяли, да, вот это вот, четыре стороны света это появилось, это все опять же ну, упрощение, примитивизация такая. Я смотрел на эти триптихи, да, вот эти так называемые иконы. Ну, это лютый пипец. Лютый пипец, да. Плоскомордое все это дело было. ар бля. Тюняев же копает о том, что было другое совершенно видение. вот. Перспектива была обратная. Так, значит, этот самый, да. То есть в этом слове киноиндустрия, как три имени я, кино, вино, домино, проявляют в яу свои хотелки через телевидение, дуальность и троицу. Да, ну максимум троица, а также ты и я, вот женщина, мужчина, опять же дуальность как можно больше примитивизировать, да. Вот хоть шарик замкнутые, хоть плоскость ограниченная, обязательно все ограничить, да, и обязательно подплетка этого. Ну, а кругом это ж вылазит, понимаете, ж, ну, вылазит это, ну, собака ну, собакоголовая, понимаете, ну, это как не крути, блин, да, это вот там, хоть из праха земного, хоть из чего делали, собаки, дальше вот дойдем, я надеюсь, да, а, ну, да, как раз вопросу, да, Интересно, как раньше наши предки называли друга человека, на которого сейчас говорят собака. Кинологи точно как-то связаны с этими режиссерами и сценаристами, да? Вот, но ну, я от ответил коротко, да, волк называли, да, потому что псов не было. Вот, э это сейчас смотрю, вот эта собака, да, вот это же сопроцессор есть, этот самый, mm -hmm. сотрудник, это э, э, как там, сопрягаемый вот с чем-то, да, то есть какой-то помощник, вот что за, за бака какая-то. Ну это опять же, чтобы не обиделись бак. те, которые этот самый, so даже бак. вот наш Михаил Михайлович уважаемый, да, сверхуважаемый, чтобы не обиделся за этот самый, да, это опять же это появилось или привнесенное было нашими врагами или это нашими продвинутыми было, было это привнесенное потому что волк дрессиру не поддается вот, поэтому собаку этого друга человека привнесли для того чтобы вот как Янус говорит это сопроцессор это был помощник такой да для того чтобы вот, ну, держаться да. потом котеи эти пожаловали или раньше не суть важно опять же для определенного соконтроля вот понимаете когда уже человека э, настолько одичал уже не человека, ну, точнее говоря, не ас, не бог, а уже человек или даже людина настолько одичали, что нужно уже разделение определенное, да, mm -hmm. чтобы было... Растительное царство придерживало оберег, потом животное это царство. Наверное, связано с этим самым, что мы, о чем мы говорим, что попробуй догнать кролика и сожрать его зубами разодрать. Мясная вот эта, такая, диета, собаку натравить, чтобы она догнала, потому что человек не в состоянии на самом деле. Может быть с этим связано, как-то выживать в таких, ну, не полудиких, а уже совершенно дегенеративно диких условиях. Вот, ну опять же, видите, этот самый, надо в интернете сроч, срочно вот это изменять, некоторые термины, некоторые, если копать в этом, да, вот это, машинные коды эти, да, вот, почему вот, э, живые компьютеры эти, да, воздушные там, э, жидкостные и прочее отменили, переводят на, перевели а на вот давай. это вот, да, вот, а теперь переводят на квантовые, это, это лютый трешак, лютый трешак на самом деле, никто этого не понимает, но на самом деле это страшная деградация страшная деградация и попил бабла вот поэтому опять же вот эту собачку у вас же у всех почтовый этот самый Яндекс, э, индекс есть, да, а там собачка обязательно присутствует вот эта тень, вот эта вот хуебляцкая она обязательно обязательно в этом самом есть поэтому интернет надо на интернет переводить и убирать кедрене фени этот символ собаку эту вот потому что это опять будет привязка пересылка энергии на вот этих собакоголовых вот надо вводить этого ваню грозного и его опричников вот бегать вот и это самое вот эти собачьи головы эти кидрени-фени, убирать да вот потому что это были на самом деле волки Серый волк он или коричневый не суть важно так что давай к этим самым а да то я устал от а этой да, молчишь. вынуждена да волк воля еще что же волк да. фольк народ по-немецки Река Волка, как немцы же называли, Хотя У немцев же типа Волк. Вот, поэтому, опять же, что это, опять же, это очень много образов. Нам нужно сделать здравое такое всеобъемлище, чтобы в голове сразу эти образы помещались. Так.